Итак, дорогие друзья, сейчас начинается самое интересное. Изучаем мануальную терапию и будем сейчас мощно выдергивать на тракцию весь позвоночник. Есть несколько способов, ну давайте их рассмотрим. Сначала проверяем. Вот в такой позе достаточно удобно проверить на кручение, на вращение по всей позвонки шейные. Начиная вот отсюда, от Атланта. Да. Как они правильно стоят, неправильно, где-то зажимы, может быть. Без и вот. Без разогрева. Без разогрева. Диагностика просто, Вопрос диагностика, она же вот и массирующая. И вот до седьмого позвонка доходим. Потом остистые отростки. Ну, сзади они вот идут. Вот. Я сейчас нажал, было болезненно где-то. Ну вот, э, можно быстро разогреть, достаточно так. Вообще-то, конечно, это делается после массажа. И тракционные движения желательно делать перед непосредственно правкой, когда позвонок мы уже вправляем в бок. То есть сначала растянули мышцы, да, а потом... Это же можно сделать, на самом деле, мягко. Вот немножко так попружинили, попружинили. За основание черепа берем. И э, для этого используем, например, вот просто сложили в несколько слоев первый способ подкладываем под череп и поднимись и надо немножко ему сдвинуться туда еще, еще, еще 15-20 все-все-все-все вот так вот значит также обняли за основание черепа с той стороны здесь за верхнюю скулу и немножко вот понатягивали понатягивали что уже больно Покрутили. Еще пока ничего не делаем. Нет, я беру в шею, черепом или? Угу. Дальше, да? Это посередине. Вот кому-то, у кого ослаблены мышцы, достаточно буквально вот просто потянуть и уже щелкнет. Или если есть осложнение там грыжи и миелома, то лучше не дергать, лучше вот этого бывает достаточно. Особенно, если приходит там девушка с худенькой-худенькой шеей. Вот, можно даже... Я напрягаюсь. давай расслабляйся. Можно даже атлант поставить, когда почувствуешь, что он расслабился, да? Резким таким шивком. Вот, слышали? Было. Вот, атлант поставился. То есть, натяжение все равно было. Видите, под 45 градусов за челюсть, вот когда я это движение сделал. Не вверх, а на себя. Ну и сам прием. Когда человек расслабился, берем его поуже перед самым носом да, и бедром упираемся в стол. Да, стол мне кожу очень должен двигаться. И немножко его дергаем на себя. Аккуратно. Я был расслаблен. Да. Абсолютно. Вот, обратите внимание, что череп был немножко загнут назад. Получается, воздействие идет в основном. Вот еще раз показываю. В основном на шейный отдел и вот есть нюанс да если мы череп взорваем вперед и толкнем вот вверх уже получается то пойдет воздействие уже на грудной отдел то есть мы получается что сделали ременные мышцы натянули и до шестого позвонка примерно вот здесь он пойдет воздействие не крепится да чтобы пошло воздействие дальше до крестца Желательно как бы усилить, либо просим человека, ассистента держать за бедра, можно лечь вообще на бедра, именно за бедра, потому что за голень будет слабовато немножко, да, либо есть столы такие, где вот такие штыри ставятся, тазовые кости держат, да, либо ремень можно придумать, который цепляется за стол, либо ассистент залазит сверху, садится, только садится именно на бедра, не на пах, не на коленке, а именно середина бедер. Либо можно предложить человеку спуститься ниже и зацепиться, спускай сюда, зацепиться коленями. Вот, а под поясницу подложим, например, подушку. Вот достаточно такую жесткую подушку, да, сейчас перестанем. перестань. По высоте она, видите, равняет вот тазовые кости, да, вот как раз L5-S1, то есть она как раз сюда попадает по высоте. Ложись, провисаем вот туда полотенечка уже подлиннее нам понадобится, но ну, я уже много раздернул, видите, она уже начинает оторваться брать с другой стороны, так положим, это такой рабочий мне, может глиссона? Да, глиссона тоже попробуем. Вот берем поближе. Упор в стол, видите, все на стол держу. Ну, то есть как он будет? Чтобы его надо держать. И, и двигаю на себя. Было, да? <сёк> <сёк> ну я просто слава тебя Да. <сёк> Если неудобно полотенцем, да, то да, можно придумать петлю блиссона. Есть различные варианты покупных. Можно вообще даже вот и самодельно сделать. Вот такой здесь у меня самодельный. Вот затылок опять по части ага, пускай голову, пускай. и видите выравниваем по скуле чтобы зафиксировать на скуле опускаем вот такой вот сцепление такое сейчас не выровнял все должно быть симметрично вот уже видите на расстоянии так вот растянули, растянули и на себя аккуратно, потому что думаю ну боюсь, да, боюсь, здесь, боюсь это, что спина да? это не сильно хочешь не могу сделать? пусть он посильнее ладно, оставим нашим ученикам посильнее приподнимись, если не до такой подушки да, то приподнимись то можно найти в интернете Подушка Мейермана называется, или всякие вот такие вот штуковины, да, они вот в э, разной высоты формируются. Например, вот повыше сделаем. Вот такое. И подкладываем именно вот сюда, чтобы он вот этой частью лег на самую высокую точку по центру. да Поясницы, да? Да, поясницы. Так, и то же самое давай. Центр все выравниваем. Да. Удобно тебе? Да. Не ровно сейчас. Чуть-чуть, Ага. Упор в стол обязательно. И держим на себя. Посильнее. Посильнее, да. И это еще не все способы. Есть еще и другие. Давай, вытащим эту подушку и подтянись вот сюда теперь, головой вот сюда. Угу. Другой способ. Это, соответственно, тут нам понадобится уже поплотнее ткань. Допустим, полотенце вот мы возьмем. Свернем его несколько раз. По столу, по столу, по столу. Да, вот сам ничего не перекидываем через шею и захватываем оба конца сверху и снизу, но не вот тут вот возле ушей, да, иначе сорвете случайно и уши может оторвать. Охватываемся а за затылочную кость. Вот здесь. Балдошка э, кулачками, прям за затылочную кость. То есть здесь не душим тут свободно, а там вот натягиваем. Там сзади прям вот натяжку. Все, все не делал, ничего. Опускайся. Также упор в стол и на себя. Есть вариант, вот если просто череп, да, этот шея пойдет. Или вот до грудных мышц, чтобы достать вот так. Уже ослаб. Угу. Вот так вот. Загнули голову, да? Угу, да. Почувствовал, да? да. До груди дошло? Да. Да, то есть вот положение черепа нам влияет. Да, на что мы воздействуем так и это еще не все еще один прием например нет у вас полотенца да можно через салфетку за открытую челюсть есть, берем большую салфеточку руки у нас чистые я уже продезинфицировал перчатки то есть можно не одевать если нет это дать через перчатки значит нам нужно нам не нужна нижняя челюсть нам нужно только верхняя челюсть Спрашивайте у человека, если у него там вставная челюсть. Ну, у тебя зубы, но они импланты, да? Кручены. Не, не импланты. Коронки. Нет? Коронки. А, коронки. Но мы не за зубы, мы за верхнее небо хватаемся. Нижней рукой под основание черепа, чтобы он вот прям вот так вот, качался, да, на нашей перепонке. Чтобы мы чувствовали вот это вот расслабление. Нижней рукой вот там захватываем. Поворот, закрывай глаза. И за верхнее небо двумя пальцами. Опять упор вот, стол и торбочок. Нормально, да? Кто-нибудь испугается или как прикусит нижнюю челюсть. Ну, вряд ли. Я поначалу, кстати, только таким способом делать. Вы думаете, это там смешно, да? Или как-то не культурно, не гигиенично, я поначалу так и делал всегда. напрямую здесь? Он напрямую, да, то есть за череп мы выдергиваем все вплоть до крестца И помягче способы, уже, так скажем, с дифференциацией по позвонкам То есть, вот я себе когда-то, например, правлю э, позвонок, допустим, седьмой, да Вот держу зимой пальцами, а э, э, тенером ладони упираю в затылок И по диагоналию вот так его растягиваю Примерно то же самое происходит здесь. То есть нам надо вот этими гипотенорами захватить затылочную кость, именно затылочную. не уши, ни скулу. А там залазим под тот позвонок, который нам надо. Ну, допустим, вот седьмой. Чувствуем, что он, так забыл сказать, что упор в стол. Обязательно фиксация в стол. А там он, допустим, немножко ротирован вот в этом направлении. Да? То есть с той стороны по часовой стрелке получается, если мы смотрим через макушку. Значит, нам надо, по идее, в другую сторону повернуть вот туда. То есть, вот так вот поглубже захватили за затылочную кость. И там, там его пальцами держим и толкаем на себя с небольшим доворотом. Потом, допустим, шестой позвонок в эту сторону. Потом третий, четвертый взяли и потянули, потянули и в эту сторону. Ухи, ухи. Все, уже на уши залез. Да? Ну, от длины шеи, конечно, зависит, да? насколько вы сможете руку просунуть а, ну, да-да-да, вот, да, вот так вот сжимаем ее, да, и пальчиками, указательными, либо вот этими, под остистый отросток прямо схватаем из двух сторон и доворачиваем либо сюда, либо сюда. Угу. Под поперечный отросток или остистый? Астистый. За остистый толкаем туда или туда? Да-да, за остистый прям толкаем. Угу. Вот, ну, можно в этой же позе сделать попроще. Вот так взяли за основания черепа, чтобы голова. Вот, вот висела, да. Череп смыкаем вот так вот. Шатали, почувствовали расслабление и на себя. Так, и еще один нюанс. Если человек, допустим, выпирает какой-нибудь средний остистый отросток, там третий, четвертый, пятый примерно, да то берем за полотенчика или просто непосредственно. Под него целимся, пускай пускай было. Вот непосредственно под него целимся и захватываем уже не все полотенце, а именно вот эту часть переднюю, да, которая на него нацелена. И когда будем толкать, мы вот опять упор стол, да, большое внимание, всегда упор стол. Мы толкаем не просто в длину, а вот с таким подхлестом, вот так немножко. Раз увеличиваем лордос. Вверх и на себя резко Да, Вверх и на себя. Да, а вот так вот. Ну вот, <смех> достаточно уже много способов. Надеюсь, вы их подсчитали, записали. А чтобы отрепетировать, лучше приходите сюда. По видео все равно много нюансов утекает, да. А, поэтому вам надо быть на тренинге. А с вас сейчас подписка. А не выйди с моего канала. Ставьте значок на колокольчик, да, чтобы получать новые уведомления о видеороликах полезных. С вами был Олег Губин.